Ну так почему ты лицемерно заявляешь, что никогда не затрагивал семью героя Дагестана и Чечни равному Бэйсангуру и Мансуру? Ты же даже порочил честь его отца, да простит тебя, Всевышний Аллах Бай. Неужели мы еще не поняли, что его кумир Ермолов, и он пытается превзойти его? Слушай, по-моему, даже Ермолов не опустился бы настолько. И все.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 роман греция кадыров какой же ты жалкий ушлепок ты от своей безысходности начал посягать на женщин детей но знай беззаконно безнаказанно не бывает и молы твои продажные шайтаны да бо бушен кест бичи комментатор терпение тебе и родственникам заложникам пусть кадыров не ждет снисхождения